Можно пока... начать. Меня зовут Илья Надежда. А. Я представляю дипломную работу по курсу контент-менеджмента. Можно переключать, я думаю. Так, а у меня пропал звук. Почему у меня пропал звук? А вы меня слышите? Я просто выключила свой звук, чтобы вам не мешать. Не переживайте, все хорошо. Да, да, все хорошо, не переживайте. Все хорошо. Расскажу немного о нас. Мы строительная компания, проектируем и строим наружные инженерные сети. Что такое наружные инженерные сети? Это все сети, которые подходят к домам, но не заходят внутрь. То есть вот теплотрассы, да, водопроводы, канализации, которые проходят в земле, они называются наружными, но проходят в земле. Это такой парадокс забавный. Это все мы. Мы начинаем с изысканий, то есть исследуем территорию, проектируем, строим все сами. Иногда проектируем и строим мы, иногда только проектируем, а иногда только строим. Компания локальная находится в Санкт-Петербурге. И, соответственно, все наши объекты в границах Ленинградской области. Нас 400 человек. Основная масса, конечно, это строители. Блок проектировщиков есть, изыскатели, которые помогают, и эксперты – это такая отдельная элита у нас, которые помогают другим компаниям проходить не государственную экспертизу, но и консультируют нас. Соответственно, две, два, две основные бизнес-единицы – это АПИР, да, проектирование и стройка. И надо сказать, что у них между собой достаточно непростые отношения, и они очень сильно отличаются. То есть проектировщики ближе к художникам, айтишникам, я не знаю, там, дизайнерам, да, ну, вот такие – специфические ребята, несмотря на то, что у них скрупулезная работа. А стройка — это такие прям конкретные, совершенно люди, которые вот скажут, как отрежут, не стесняются в выражениях, и поэтому иногда у них между ними как бы искрит. Можно переключить следующий слайд. Значит, что у нас есть? У нас есть активный лидер, он действительно привержен как бы мышлению бережливому, да, он называется бережливым мышлением, потому что мы стройкой, и когда говоришь бережливое производство, все не думают где производство, где стройка, поэтому у нас трансформировалось бережливое мышление. Сам является ментором и проводит даже внешнее обучение по этой тематике, то есть, с одной стороны, есть очень большое стремление, да, готовность и открытость к каким-то историям, есть запущенный бизнес-процесс, не пишу налаженный сознательно, Потому что они запущены, но не налажены. И это тоже наша такая отдельная боль. Есть очень хорошая миссия. Миссия звучит так, создавая наружные инженерные сети, делаем жизнь людей комфортной. И люди ей как бы очень... этот очень людям откликается. Она очень простая, понятная, да, ее все разделяют. Есть корпоративные качества. Это отдельная песня, то есть четыре качества. Их было всегда четыре. Но недавно они поменялись. В феврале произошел перезапуск, и одни качества сменились другими. То есть, например, была позитивность среди корпоративных качеств, но она уже, это качество ушло, потому что люди воспринимали это такие «экей, у нас куча проблем, но ничего, здорово». Ну, то есть, как бы руководство решило, что им нужны немного другие по настрою сотрудники, да, или что сотрудники должны изменить, скорее, свой настрой. Значит, из побочных эффектов у нас есть портал на SharePoint. Можно нас пожалеть в связи с этим. У нас нет контент-плана это достаточно хаотичная история по всем каналам. Связано это прежде всего с недостатком ресурсов, потому что девушка, которая занималась всем, она была одна, а при этом обращение жителей да, внешний пиар классический, внутриком, ну, в общем-то, такой. История, как всегда, классическая, не хватает рук и времени. Часть у нас каналов заведены просто, чтобы были, как, например, телеграм-канал. То есть он есть туда, что-то что-то иногда выкладывается, но это не. Ну, это не канал коммуникации, по сути, такое ощущение, что это просто застолбленное имя в Телеграме, да? ну, чтобы никто другой не занял. Ну и, как я уже сказала, есть серьезное противостояние стройки и проектировщиков. Можно перевернуть дальше. Вот. Это, значит, наша основная боль и проблема. С, как бы, Не компанией, конечно, да, но вот руководство очень, руководство очень болит что у нас ценность, мы называем их качествами, да, никто не говорит, что это ценность, но мы ценим вот это, да, то есть такие понятия до степени смешения у нас. Для нас это просто плакаты на стенах, такой сферический конь в вакууме, да, который я тут изобразила. Они живут сами по себе, есть две фотографии замечательные из нашего большого зала совещаний, да, вот там видно были одни картиночки, где был написано там профессионализм, а, позитивность, там было 4П, честно, я даже не помню, потому что когда я пришла, я знала, что они изменятся, я даже не трудилась их учить, вот, как бы честно. И есть новая табличка, прекрасная мы ее обновили, там висят другие качества, да, там компетентность, ответственность, а, вовлеченность, значит, и четвертое сейчас мы до него дойдем, стыдно внутриком не знать, но тем не менее, да? ну, как, проблема вот в этом, что даже я как внутриком не сильно знаю, о чем идет речь вообще, о чем это, вот поменяли поменяли табличку на стенах, отношение ровно такое. Можно перелистнуть. Вот. И, соответственно, когда перезапускались эти качества, это было обращение акционера. Компании обращение очень всегда так позитивно воспринимают. Он, значит, об этом всем рассказал, и все. Сказал: я соберу у вас обратную связь по этим изменениям, задавайте любые вопросы. А потом был еще один эфир, который превратился просто в какой-то шабаш, потому что вопросов накидали много, не все из них были связаны с качеством. Он на эти вопросы отвечал, но в ответах читалось, как бы, ну, ребят, начните с себя. Как бы, да? И после этого мы ушли глубже в яму. Поэтому сотрудники вообще не понимают, зачем им эти качества, что, ну, как, бы, как вообще их применять, да, на что это влияет. Ну, поменяли таблички, поменяли. И поэтому задача есть это поменять. Можно слайд сменить. Значит, есть идея запустить коммуникационную компанию. Я сразу скажу, что я не питаю больших иллюзий, что-то что, что принципиально изменится. Но, во-первых, есть большой запрос от руководства, во-вторых, хуже точно не станет, и в-третьих, совесть всех будет чиста. Да? Поэтому компания условно называется Ценности Мегамей для меня. Значит, здесь двоякий смысл. Да? С одной стороны, не для меня, как, что они значат для меня, как для сотрудника, а с другой стороны, для меня они мне не подходят. Да, вот хочется, чтобы вот эта история билась. Соответственно, нужно просто разложить эти качества людям на ценностно-ролевые модели, то есть чтобы человек на каждой должности понимал, да, что в его случае значит компетентность или ответственность. Да. Когда он будет вовлечен, в какие поступки свидетельствуют о том, что он вовлечен в деятельность компании, да, а какие свидетельства о том, что он не вовлечен. Вот как-то им дать практический инструмент, и в том числе, чтобы они принимали решение, потому что есть большой запрос на какую-то большую самостоятельность сотрудников, и хочется сделать качество именно той опоры. Да? То есть если я в этой ситуации поступил ответственно, то есть я принял решение, взял на себя за него ответственность, то это ок, потому что это бьется да, с тем, что мы ценим. Или если в этой ситуации я задержал сроки, но сделал качественную работу, потому что так положено в связи с компетентностью, да, там и так нужно делать, я проявил компетентность в этом вопросе и не пошел на поводу там, у чего-то, да? то это ок. Ну, то есть вот задать такие своеобразные ориентиры. И, соответственно, раскладка должна идти в зависимости от бизнес-единиц. Безусловно, потому что для проектировщика компетентность там, да, или вовлеченность – это одно, а для строителя – это совершенно другое. Сервисники – это отдельная история. Да, для нас всех немножко разная. И показать примеры поступков, да, не назначать людей, ну, сотрудников тоже, наверное, но скорее ситуативные истории. Да, то есть вот в этой ситуации человек проявил вот это корпоративное качество. Можно переключать. Ну и побочный эффектом там с искателем. Значит, целевая аудитория. Сотрудники. Почему я их внутри разделила на проектирование, стройка и сервис? Между ними нет супер принципиальной разницы. Разница только вот в узконаправленных каких-то темах, да, и полях их, на, на, на вокруг которых нужно строить. Ну, то есть ситуации будут разные у проектирования, у стройки, у сервиса. И разделила я их, чтобы их просто не упустить в этом моменте, да, чтобы мы не сделали там какую-то понятную историю для а проектировщик посмотрел и сказал, ребята, ну как бы это не про меня, иду дальше, да. Поэтому основная аудитория — это сотрудники ТР в офисе, у них, соответственно, SharePoint, Teams, да, ВКонтакте, и если мы подключим в достаточной степени Telegram, будет Telegram. Можно следующий слайд. Вторая целевая аудитория – это сотрудники ИТР на площадке. Почему они выделены? Понятно, да, потому что у них совершенно другие каналы, у них есть доступ к компьютерам, но они говорят, что работа была бы лучше, если бы компьютер от нас убрали. <laughs> да, если вот не было бы совещаний в Teams электронной почте, работа бы сразу пошла быстрее. Поэтому их мы ловим на простолах интернета, у них очень популярен YouTube, а у нас YouTube – это просто видеохостинг, по сути, куда мы кладем видео, чтобы потом репостить там ВКонтакте, да, условно. Поэтому вот в этом смысле... Мы их здесь можем подловить. И им, прежде всего, важно хорошо делать свою работу. Начальники отдела, у них своя боль. да. Им, во-первых, нужно, ну, скажу грубо, да, прикрывать свою пятую точку. То есть им нужно, во-первых, обосновывать свои решения. И в этом смысле качество могут стать хорошей опорой для них. Да? Понятно, что они не сводятся к этому, но тем не менее. И у нас есть определенные запросы в плане закрытия вакансий, да, такой кадровый голод в некоторых историях, и это тоже им ориентиры на то, как подбирать сотрудников, да, чтобы все между собой миксовалось и дальше шло хорошо. То есть это понятная система оценки кандидата. Если один кандидат более компетентен, чем другой, да, это вроде как и разумно, но и кандидату можно вполне обосновывать, да, это понятная история. То есть у нас есть четыре качества, да, мы, мы по ним смотрим как бы. Понятно, что вовлеченность мы на входе не проверим, но тем не менее. И опять же, начальники отделов у нас очень хотят, чтобы сотрудники меньше задавали им вопросов. Поэтому если сотрудники будут дополнительный ориентир получать, то все будет ок. А Можно следующий слайд. Вот. Значит, еще одна аудитория — это соискатели. Хочется просто, чтобы соискатели понимали на входе, что их ждет, потому что мы относительно недавно начали работу в этом направлении, да, там забрендировали страницу, но есть ощущение, разницы большой между тем, что ожидают, да, и тем, что получают на входе. То есть вот какое-то время назад была репутация у компании, куда можно как бы ну, прийти, там, посидеть немножко, да, там, как-то это расслаблено. А на самом деле давно уже все не так. Нужно впахивать, да, и... На тебя достаточно много, как бы, кладут, как сказать, обязанности, да, и достаточно много серьезных решений тебе нужно принимать. Вот хочется, чтобы люди понимали, что у нас, в общем-то, мы следим за такими вещами, там, как увлеченность и все остальное. Ну и, соответственно, у соискателей это прежде всего там HeadHunter, да, внешний сайт, карьерная страница и те же самые соцсети, которые, чего греха таить, все мы мониторим, когда ищем работу. Можно следующий? Потенциальные заказчики это побочная, она со звездочкой помечена. Почему? Потому что э, какая-то коммуникация про вот эти корпоративные качества, мне как заказчику было бы приятно знать, что компания, с которой я работаю, ставит компетентность и ответственность среди своих приоритетов, да, ну, как бы так, немножко у меня бы это, наверное, не, не является ни в коем случае опорой для принятия решения, но приятно было бы знать, что они там об этом хотя бы думают. Можно дальше. Ну и, соответственно, на слайде представлены выборы, да, которые, ценности, которые, которые программа ценностей может представить категориям, да, для руководителей, для сотрудников, для, для совлекателей, для внешних аудиторий. Это то, что, как мы будем объяснять и презентовать, да, зачем вообще людям это нужно. Можно дальше. Ага. Что касается каналов и инструментов, здесь по принципу светофора отмечены приоритетные, да, второстепенные там и такие, ну, условно поддерживающие каналы. Значит, для ИТРов и начальников подразделений прежде всего это станет портал и группа ВК, где будут основные какие-то материалы размещаться, и для ИТРов с площадки, как я уже говорила, это будет YouTube, который они активно используют. В основном будет кросс-постинг, да, то есть там дальше предусмотрена система активности, когда будут совершенно в разных точках размещаться отдельные активности, и при этом сводиться все вот в удобных для людей в местах, скажем так. Можно дальше. Пробегусь быстро про конкретным активностям, которые планируются. Да. Первое, это сюжеты с площадок. У нас очень благодарно откликаются строители на опыт коллег да, и очень любят себя как бы, смотреть, потому что их деятельность недостаточно подсвечена. Да. И это планируется серия сюжетов, да, где разбираются условно какие-то ситуации рабочие или рабочие операции, проводятся параллельно интервью. И, соответственно, мы делаем это через привязку к качеству. Да? То есть здесь человек проявил компетентность и принял вот такое решение, например. Да? Здесь он не побоялся там перенести, там, да, ну, перенести какое-то решение да, или там, перенести работу, там, потому что он проявил ответственность, взяв там, на себя. Да? Вот Какие-то ежедневные истории показывают, что на самом деле они эти качества проявляют, просто они, может быть, себе не дают либо в этом отчет, да, либо не думают об этом в такой признак. Можно дальше. Еще одна история – это серия подкастов, потому что аудиоформат у нас не задействован, но он пока новый, но, с одной стороны, сотрудники сидят в наушниках, потому что open space, они привыкли к совещаниям в Teams, да, и аудиоформат – хорошая история. Кто-то слушает радио, да, и чаще всего там какую-то музыку включают, чтобы фон, поэтому, в общем-то, аудиоканал привычный, а рабочий, соответственно, во время работы или там по пути домой. Это предполагается серия коротких выпусков, чтобы не нагружать там длинными, нудными беседами, да, где, соответственно, первое лицо, коммуникацию которого, в общем-то, воспринимают всегда с благодарностью, потому что они очень часто рассказывает, опять же, вот, о каких-то кейсов с абстрактными героями. да, То есть не там не там Света Иванова хорошо поступила, да? а вот у проектировщиков случилась такая ситуация. И вот он как бы, комментирует это с точки зрения руководства, да? что, как бы, что было классно, что не очень. Ну, вот такой разбор кейсов по ситуациям. Можно дальше. Есть также мысли делать карточки с вредными советами. Они будут делиться, соответственно, для проектировщиков, строителей и сервисников, да, то есть о том, вот это доведение до абсурда, да, прием доведения до абсурда, когда мы берем, как не надо делать, доводим это до крайней степени и значит, показываем сотрудникам вот, не будь как Вася, да, условно. Ну, там сквозной герой какой-то появится. И В мистической форме, соответственно, с приправленной какими-то специфическими мемчиками. Можно дальше. Ну и, соответственно, конкурс «Выбор сотрудников» предполагается, что через какое-то время после старта программы, да, либо к Дню строителя, если будем успевать, либо к Новому году, к юбилею компании, условно, это приз зрительских симпатий, так называемый, да, когда люди предлагают своих коллег ситуативно, ну, то есть описывают ситуацию, когда тот или иной их коллега проявил то или иное качество. да, Мы это выставляем на голосование без имен. Почему без имен? Потому что все мы знаем, что если мы выставим это с именами, то будут голосовать там за Олю, потому что к ней хорошо относятся, да, и за Петю, потому что он вчера меня подвез на машине. Поэтому голосовать мы будем за решения и ситуации, в которых были проявлены те или иные качества. Ну и, соответственно, церемония награждения будет приурочена вот к дню или к дню компании. Можно дальше. По KPI, значит, по метрикам понятно, что метрики по просмотров, прослушиваний, да, посещений страниц, там файлов и всего остального для соцсетей, да, это классический ерт, там, да, количество комментариев, просмотров, лайков и всего остального. Что важно качественно будет оценить в рамках ежегодного вопроса удовлетворенности, вовлеченности, лояльности, мы смотрим понимание, да, вот требуемых компетенций и качеств, ну то есть насколько сотрудники их вообще приняли и осознали. И, соответственно, качественно также показателем будет участие, ну, такой количественно-качественный, да, то есть отклик на выдвижение кандидатов и те ситуации, которые они на голосование выставляют. То есть содержание самих ситуаций, да, соответственно, если я предлагаю человека, который проявился определенным образом, совершенно понятно, что я это качество понял вот так, да, и вот эта ситуация бьется. И если там будут совпадения никаких вопросов, то, в общем-то, ну, идея сотрудниками воспринята и понята, да? И, соответственно, 85% сотрудников должны понимать значение корпоративных качеств в должности и рабочем ситуации. Эта история зашивается, опять же, я беру вопросу вопрос УВЛ, да, и срез берем оттуда. Можно дальше. Что касается команды проекта, это топ-менеджмент, понятно, который не только у нас заказчик, но и медийное лицо, и... Да, в том числе участвует в, активно в создании контента. Это отдел коммуникаций, на, которого, на который ложится все, вся, основ, вся основная работа. И это начальник отдела управления персонала, который совместно с ну, подбирает нам и героев, и истории, да, учит параллельно начальников отделов, как это все делать нам на собеседовании, да, помогает вот, прививать ну, культуру оценки кандидатов через качество, делает вот эту вот всю в игровую работу, скажем так, и можно следующий